Привет всем! Меня зовут Виктория Залеская, И я хочу вам сегодня рассказать о новой малышке Она ищет дом Вот такая вот улыбчивая лапонька Это девочка, как вы уже поняли Вот такие вот сосочки В любом детском магазине можно приобрести для такой хорошей лялечки Подходят от нуля до трех месяцев Она улыбчивая Глазки у нее зеленые, голубые, лауша, стекло. Реснички прошитые. вот такие вот по мягкости щечки. Во рту есть десенький язычок. Волосики прошиты махером, светло-русового цвета. Сейчас я ее раздену, покажу вам ее. Ссылки на магазин есть в нашем в описании этого видео. Вы можете зайти посмотреть цены и приобрести куколку. Так, Втачку убрали. Штанишки снимаю. Кукла выпущена ограниченным тиражом, к ней идут документы лимитности, а также комплект одежды, сосочка, бутылочка, пеленка. Это все вы получите вместе с куколкой. Хотела показать вам именно какая она по гибкости. Многих интересует этот вопрос. Она достаточно плотная. Не такая прям, очень мягенькая. Вот. Такие вот у нас ручки. Вот такие. А вот ножки. У этой куклы есть функция. Она пьет и писает. Сейчас сзади покажу. Подниму вот так вверх спиночки потом положу так будет видно Итак. если у вас остаются какие-то вопросы не стесняйтесь пишите в комментарии не скажу что сразу но по возможности я всем отвечу а также если у вас есть какие-то пожелания насчет следующих видео я с удовольствием выслушаю и, и по возможности тоже сделаю для вас видео отдельное, какое бы вы хотели увидеть. Ну, все, всего хорошего. До скорых встреч. Пока.